Приветствую, вас, друзья! Меня зовут Ален Шорпман, и сегодня я спешу поделиться с вами результатами по поводу применения продукта Крайн плюс. Я его принимаю буквально всего три дня, но вы знаете, эффект меня просто поражает. Во-первых, у меня стал здоровый сон. Я обычно сплю очень беспокойно, но это еще связано, конечно, с беременностью с моей. Да? Но сейчас я сплю спокойно, как говорится, от и до не просыпалась. Мне хватает 6-8 часов сна, что, опять же, для меня буквально было не свойственно. Я всю свою жизнь привыкла спать по 10-12 часов, может, соню я по своей. Сейчас я сплю 6-8 часов, мне этого достаточно. Я просыпаюсь с полным чувством, что я отдохнула, организм мой отдохнул. Я бодрая, полна энергии, никакой усталости. То есть у меня прекрасное настроение. И что знаете, что даже заметил мой муж и вот мои дети, да, что я стала очень спокойна. Опять же, из-за беременности все женщины меня сейчас поймут, да, когда мы в процессе беременности или кормленным грудью, мы очень изображены. Мы можем и за мелочи просто ну, вот стукнуть как спичка, да? Я не исключение, конечно же. И сейчас я стала более спокойна. То есть у меня нет какой-то нервозности, нет какого-то беспокойства внутри. То есть и мне это очень нравится, нравится мне мужу, нравится ему вообще всему моему семейству. Поэтому ну, я вам очень рекомендую. Я, конечно, боюсь представить, что будет дальше. Это всего три дня прошло. То есть за вот, три дня вот такие вот результаты. Я, конечно, с вами поделюсь, что же будет дальше. Через неделю, через две недели, через месяц обязательно вам по всем это расскажу. Но даже вот я не говорю сейчас о людях, которые какими-то заболеваниями да, страдают. Вот просто для здоровых, нормальных путей. Но, опять же, мы все живем с вами, мы все живем, мы все существуем, у всех свои проблемы, у всех свои нервы, у всех свои стрессы. Если вы хотите облегчить свою жизнь, я вам очень советую приобрести для себя Брайан Плюс, сделать свою жизнь спокойнее, легче, а самое главное оздоровить свой организм, чтобы у вас было сил для всех ваших начинаний, чтобы вы на все, на все, на все находили и время, и силы, и энергии. И всем желаю я вам здоровья, благополучия. Увидимся с вами в следующем видео. Пока, пока.